Приветствую вас, мои любимые, с вами Елена Дегурова, Содружество яркожителей и самый точный энерговибрационный прогноз на неделю. И этот прогноз для Девы. Девы на этой неделе будут много времени уделять творчеству и любви. Возможно, у вас появится творческий потенциал и потребность в личной свободе. В начале недели отношения с любимым человеком могут стать непредсказуемыми и не исключены частые ссоры и тут же примирение. Также может быть дискомфорт в интимных отношениях. Возможно, вы будете искать новые впечатления, которые при сложившихся любовных отношениях получить не удается. Однако вас может примирить увеселительная поездка и общение в компании друзей и знакомых. А «Одинокие девы» на этой неделе могут познакомиться с интересным человеком. Вторая половина недели благоприятствует тем, кто занимается творчеством и демонстрирует свои достижения на публике. Ну, например, художники смогут устроить персональную выставку картин, музыканты удачно выступят со сцены и так далее. Также это прекрасное время для культурного проведения досуга, посещения концертов, театров, клубов и дискотек. В общем-то, выбирайте кому что по интересам. И дальше продолжим про любовь для девы на этой неделе. Влюбленным девам не стоит терять время в начале недели. Дни 15 и 16 января подходят для любой инициативы, в том числе для знакомства, признания, предложения, отправки важного письма личного характера. Причиной волнений и кризисов местного значения может стать капризный характер вашего партнера или партнерши и его ее сложные отношения с вашими друзьями. Впрочем, на этой неделе даже ревность будет подогревать страсти и усиливать взаимный интерес, поэтому вы вряд ли расстанетесь, а в выходные будьте чуткими к нуждам вашего партнера. Что же касаемо э, финансовой сферы для девы. На этой неделе девы преуспеют в творческих видах деятельности. Представители профессий, связанных с выступлениями на сцене либо с публичной демонстрацией своих талантов, добьются наибольших успехов. Можно браться за любые дела, в которых у вас а, мало опыта и для которых требуется проявить изобретательность и смекалку. Удачно пройдут и рекламные мероприятия любого характера, даже если вы будете рекламировать просто себя. Также это хорошее время для операций по обмену валюты. В конце недели ваши услуги будут пользоваться повышенным спросом, поэтому можете... А, провести рекламную акцию, сделать индивидуальные какие-то предложения, и они обязательно у вас пройдут очень-очень эффективно. Ну что, мои родные, я желаю вам самой удачной недели. Это был энерговибрационный прогноз на неделю от Елены Дегуровой. И, конечно же, если вам полезны данные прогнозы, ставьте лайки. Если вы хотите, чтобы ваши друзья так же, как и вы, пользовались возможностью сверять свой курс и делать правильные шаги, делитесь, делайте репост, чтобы максимальное количество людей получили возможность ознакомиться с прогнозом. И обязательно подписывайтесь на наш канал, включайте колокольчик, чтобы в числе первых знать, когда выходит новый прогноз или другие полезные видео от нас. А, итак, пока-пока, мои родные. С вами была Елена Дегурова, Содружество Яркожителей.